Что будет, если разбить зеркало? Зеркало — предмет, который испокон веков был наделен мистическими свойствами, а вокруг него до сих пор витает большое количество примет и поверий. В этом видео мы постараемся разобраться в их происхождении и ответить на вопрос, что будет, если разбить зеркало. Среди массы поверья о зеркале выделим самые важные и распространенные из них. Многие слышали о том, что разбитое зеркало сулит семь лет несчастья. А для предотвращения такой нерадушной перспективы стоит бросить осколки в реку либо ручей. Следуя древнейшим поверьям, смотреться в зеркало беременным женщинам не к добру, а разбить его — и вовсе плохое знамение. Нельзя смотреться в треснувшее или разбитое зеркало, еще хуже – в его осколок, в таком случае происходит энергетическая утечка человека и жизнь его может расколоться. Верить в подобные приметы или нет решать вам, но следует знать, как вести себя правильно для того, чтобы убрать все осколки и не пораниться самому. Если по неосторожности вы нечаянно разбили зеркало, ни в коем случае нельзя брать осколки в руки, так как они очень острые и порезаться ими не составит никакого труда. Рациональнее будет собрать все части веником в совок, а после чего обязательно пропылесосить помещение, где произошел инцидент. Считается, что не стоит просто выкидывать осколки в мусоропровод или бак, заранее не завернув их в плотную бумагу или ткань. Говорят, что для того, чтобы отвратить плохие события, осколки необходимо хорошенько обвернуть фольгу или темную материю. В этом случае вся отрицательная энергия, нацеленная на дом, будет погашаться. Разбитые зеркала не есть поводом для огорчения, однако обязательно следует проследить о том, чтобы все осколки были тщательно собраны и уничтожены. Не дайте народным приметам испортить ваше настроение, ведь разбитые зеркала — это не что иное, как сломанный предмет. Чтобы мозг не исхудал, подпишись на наш канал!